Наверное, не самая лучшая страница карьеры Кузьминка и как здорово Ховалка играет, простреливает и удар по воротам! Это было очень сильно, это было очень-очень красиво. И да, действительно, Алексеевич пробивает и Шпаковский грамотно занимает позицию и отводит угрозу. На угловой. Ну и вроде хорошо выступает Артем, но забивает маловато. Подача. Может быть сейчас получится забить. Артем. Быков бьет. рикоше. Там Поздняк. Поздняк включается в игру. Снова Артем Быков подает. Утар по воротам. Добивание. Как же так? Свирепо промахивается с разворота. Бьет и не попадает по вороту. Хороший отрезок минского Динамо. Джозеф играет с хавалка. Джозеф. Неплохая передача, Бакич всех обманул слева и с левой дал в девятку, хорошая работа, вратаря. Ну и также, как и неплохие действия нападающего. Там, кстати, подача. И будет ли удар, удар, поворота и каким-то чудом не попадает Мирошников, кажется, он. Есть подача, удар, на добивание, и Гомер выходит вперед. Забивает Кузьминок, бывший игрок Минского Динамо. Выводит команду как-то на стандартах. Не очень уверенно Динамо выглядит. И по-хорошему, я не могу сказать, что это закономерный гол Гомеля, но... Подлили контракты. Ну и что касается Голашвили, мы уже с вами его обсуждали. Еще один удар по воротам и... Снова мяч оказывается в сетке. Ануфреев забивает. А Динамо смотрится деморализованно и растерянно. И даже непонятно, что же случилось с командой. Разбегается Артем Быков, стреляет. Как летит, а? Как из прощи полетел мяч. Но не попал, Артем Быков. Точка вперед. То мяч бы точно получил. Свирепа борется в центре поля, проигрывает борьбу. И мне подсказали, что все-таки, наверное, ловец этот самый ИНП седьмой номер у него был в центре поля. ловец играл у Гомеля. Гомель снова врывание через левый фланг и в собственные ворота забивает Поздняк. 0-3. Счет становится. И ситуация патовая для Минского Динамо. И очень доволен собой Владимир Невинский и своей командой. В отличие от Вадима Скрипченко, который Михаленко поборолся за мяч Свирепа. Свирепо слева, левой ноги! Здорово пьет! И мяч уходит на угловой. Новобранец в воротах Гомеля. Подача! Удар! Вот это сейв! Как э, говорил Люда Срумбутис, всегда э, падение для журнала Сатый огород». Явно будет удар по воротам, действительно, Лопоухов, кажется, не касался мяча. Нет, касался угловой. Разно возможно с тем, что у Руслана есть недомогание, и он действительно недавно лечился от травмы. Подача Гомеля, и через себя удар, Лопоухов. Ничего себе, какой чернокожий Кристиану Роналду. Видели, и снова проваливается оборона. Ховалка. Не поспевает за полузащитником Гомеля. Передача назад. Некому встречать! Удар или пас. Не знаю, отскок. И Гомель! Четвертый гол в исполнении Гомельча. Интересненько. Да, скорее всего, суперкубок здесь же будет. Проходить. Смещается ховалка. Удар с левой ноги. Слишком высоко мяч летит. Михаленко, подача, удар, мимо летит мяч. Там стопой пробил а свирепо, не попал в упор. У нас до конца остается 19 минут. Еще одна подача. Подбор за Джоном. Еще удар, перекладина! Мощно приложился Гомельчанин. Эту игру я бы посоветовал Динамо поскорее забыть и двигаться дальше. Следующий матч будет против команды Белшина, если я все правильно понимаю. Артем Быков получает мяч. Бакич! Будет ли удар? Удар Бакича! Ну, хорошо по силе снова, но. Попадать с поворотом нужно. Чтобы погре погреться в горячем душе. Джон! Джонатан, есть удорище и пятый мяч залетает в ворота Динамо. Ничего себе!